Друзья, всем привет! Меня зовут Павел, я занимаюсь продажей недвижимости в новостройках в городе Краснодаре. Сегодня я хотел бы оставить отзыв о курсе риэлтор профессии бизнес от Дарьи Герлейн и Антона Дробота. Курс для меня лично оказался супер-мега полезным. Во-первых, что для меня было самым полезным, как я считаю? Во-первых, это сбор ликвидной, действительно ликвидной базы в новостройках города Краснодара. Во-вторых, это продающий сайт, что позволило обеспечить меня потоком заявок и, соответственно, потоком клиентов. В первый месяц после завершения курса я закрыл три сделки. Сейчас, благодаря тому, что те клиенты, которые в первые месяцы работы сайта приходили Копились у меня в базе. Сейчас это позволяет дополнительно закрывать еще 2-3 сделки в месяц. То есть, общее число сделок у меня составляет, соответственно, 4-6. Средний чек по сделке у меня составляет ну, примерно 90-100 тысяч рублей. То есть, ежемесячный доход мой по сравнению с тем, что было вообще до курса, увы, раскратно. Потому что до этого я работал через Авито, как, наверное, многие из вас. Соответственно, работал по такому принципу, ну, купили хорошо, не купили, ну, купит кто-то другой. Соответственно, доход от этого был нестабильный, он колебался достаточно, достаточно сильно. Сейчас, благодаря тем инструментам, которые я получил на курсе и успешно внедрил их у себя, я стабильно получаю высокий доход и в скором времени планирую нанимать менеджеров и открывать свое собственное агентство. Поэтому все, кто сомневаются, ребята, оно того стоит. Поэтому не сомневайтесь, смело заходите на курс, оно того стоит. Всем удачи и больших продаж!